Видео снялась. Yeah? Да, видео называется звонок алфавидом. Я должна была каждое предложение начинать с буквы алфавита по очереди. No. Короче, зов... Всем привет, меня зовут Юлия и сегодня я хочу снять такое видео, как звонок алфавидом. Я его видела у известных блогеров таких как Марисен Сен, Герман и Янго. И мне, кстати, очень понравилась эта идея. Она реально крутая, вот, и сегодня я, короче, хочу позвонить своей бабулечке Вот, у меня бабулечка очень разговорчивая Она у меня вообще продвинутая бабуля Поэтому еще мы будем ей звонить и с ней общаться Только сначала я найду алфавит Так, русский алфавит Я написала не русский, а оусский Вот, я его себе сохраню Алло. Привет! Бабуль, привет! Привет, привет, добрый вечер. Да. Как свои дела, как настроение? Великолепно. Грандиозно просто. Ну и слава богу. Тебе отлично счастье. Вы отлично. Да, обратно и там, чтоб отлично все было, что тебе понравилось. Дякую. Е... Будулавская... Е... Йогу... Будулавская... какую-то несух. Чего? лишь какую-то за Ее лишь какую-то несух. Ее лишь И, и, и, и еще голова. А зуб чего болит? Дырка-то? Ё-моё, если дырка. А как же ты поедешь? Калить я, бабушка, так и поеду. Как? А может, с утра завтрак врачу? Лимоном залью, пройдет. Лимоном? Ну, Можно. Наверное, да. Ну надо же. а ты мам, не говорила, что сегодня съела, вот и болит. А ч, огурец? Пер... Да? Перчить-то огурец сейчас что-то. Рукожоп значит, ну не я, конечно, а самокола. А собакирован или болит, да? Собака, да, болит. Именно сегодня, а завтра уезжать. Как нехорошо. Пусть он тебе перестанет болеть. Берегись не здоровье и везде, чтобы кушать на ту сторону не ешь тебя успокоился. Возьми на да, всякий случай обезбавляющие таблетки какие-то. Да ну нафиг. Маме обязательно скажет, что сушнук развалялся. Укусит она меня. <свист> Укусит. Кто? Фея. <свист> а? Фея. Какая фея? Хорошая зубная фея. может быть. Дай бог, ты в деле, Чавкаешь? А? Чавкаешь? Я нет. Я просто зубы сняла. Шипишь, значит. Очень хорошо заболеть без умолк. Щоки не болят? А? Щоки не болят? А ч? Эээ. Что должны болеть щеки? Обесни. Обоснуть. Саргументируй. Юбка, потому что у тебя короткая. Кто? Юбка. Не поняла. Кто? у тебя короткая не юбка говорю у тебя короткая, она короткая? я откуда знаю что у тебя юбка короткая у меня юбка не короткая. Ба, я тебя поздравляю Че? ты в моем видео снялась, снялась в моем видео? <laughs> ты в моем видео снялась да, видео называется звонок алфавитом. Я должна была каждое предложение начинать с буквы алфавита по очереди. Ну короче, зуб у меня не болит. Ты не шепеляешь юбку. У тебя как всегда. Макси отличная. Просто да, ты, ты меня разыграла. Да, а, ты, да. Ты... Кого? Ну тоже бабулечка, я тебя очень люблю. Мне нужно с тобой пока что прощаться. Я тебе потом перезвоню. Девочка моя. Люблю тебя. тебя. Все, пока. <вес shuttle> ну вот и все. Я отлично побеседовала со своей бабулечкой. и Правда, до да, меня только сейчас зашло, что нужно было как-то пожестче придумать, например, что не зуб болит, а ногу сломала. там И было, <плес> ты шо, как это вообще случилось? Юля, у тебе же ехать завтра, господи, как? Ты ч, да? В общем, чуть я тупанула, но это же бабульчика, и нельзя сильно переживать. Ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео, было интересно, может быть, где-то смешным, да, там, когда были вот эти или еще что-нибудь, когда у бабушке была мини юпочка к примеру. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это видео, было интересно. Если да, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет безумно приятно. Мне будет так приятно, что капец, как приятно, что очень-очень приятно, ну просто очень приятно. Правда, правда, правда. С вами была я, Юля. Будьте всегда на позитиве. Это самое главное. Подписывайтесь на мой канал, это важнее, наверное, чем быть на позитиве, на одном уровне стоять. <с> В общем, я вас очень люблю, до новых встреч, всем пока!